Детская книжка «Самые маленькие» издательства «Азбукварик». Книжка из серии «Веселые голоса». Читай стихи про животных, нажимай на кнопочку, слушай голоса. Лягушка, стрекоза. кузнечик шмель